Для изображения современного цифрового камуфляжа существует множество способов. Рассмотрим один из простых и эффектных. Начнем с темного базового слоя. На следующем этапе нам понадобится второй из темных цветов выбранного камуфляжа. Возьмем коричневый. Также нам понадобится короткая и жесткая кисть, например синтетическая. Перед нанесением пятен кисть нужно немного подсушить а салфетку, чтобы при касании она оставляла четкие мелкие точки. Они и будут имитировать мелкие пятна цифрового камуфляжа. Наносим краску легкими касательными движениями, стараясь не смазывать точки. Следующий цвет камуфляжа нанесем аналогичным способом. Важно следить, чтобы кисть не становилась совсем сухой. При выборе цветов и формы пятен лучше ориентироваться на фотографии. Третий цвет снова базовый для корректировки уже наложенных пятен. Наносим также касательными движениями. Также можно получить и светлый камуфляж. Для этого используем в качестве базового слоя светлые зеленые оттенки, а пятна наносим более темными. Обратите внимание, сперва выполняется камуфляж и только после него окрашиваются другие элементы. После того, как основные цвета просохнут, можно затонировать фигурку. Используем 2-3 оттенка, чтобы не потерять текстуру камуфляжа. Наносим высветление на самые крупные складки и элементы. Для теней используем два оттенка, средний для крупных элементов и темный для проработки мелких складок, швов и стыков. Пустая тень призвана подчеркнуть фактуру фигурки и контрастно выделить мелкие элементы. Чтобы на фоне основной униформы не потерялись различные детали, используем больше оттенков или смешиваем их самостоятельно, придерживаясь выбранной цветовой гаммы. При работе над цифровым камуфляжем не обязательно использовать готовые оттенки. Нужный цвет всегда можно получить самостоятельно смешав краску.